Всем привет! Это инструкция о том, как установить ТВРП Рекавери на смартфон Galaxy S9+. Но данная инструкция идентична практически для всех смартфонов Galaxy. Нужно только менять файлы. Для того, чтобы найти свои файлы, достаточно сделать следующие действия. Допустим, у вас Galaxy S21 Ultra. Что вам нужно сделать? Открывайте любой браузер. Здесь пишите, допустим, вот как у меня написано Samsung с21 Ультра на 4 ПДА. Нажали точечку поиска. Все, он вам нашел вашу тему. Именно здесь. Все, переходите. Нужна регистрация для того, чтобы скачивать здесь какие-либо файлы. Зарегистрируйтесь. И нам нужно, допустим, допустим что мы с вами хотим. Полезное нам здесь не надо. Нам нужно официальные. А нам нужны неофициальные прошивочки. Модификации украшательства. Вот сюда переходим. И здесь с вами смотрим. Вот модификации. Пожалуйста, какие доступны, что можно здесь сделать, характеристики, иконки. Нет, тоже не то. Прошивки. Нажали прошивочки, перешли, и вот здесь есть инструкция. Пожалуйста. Вот, Dolan Mode, это рекавери именно, да? Вот, пожалуйста, здесь нужны вот эти вот рекавери. Вы их скачиваете, и то же самое проделываете, только уже с этими файлами, на своем смартфоне. А инструкция абсолютно идентична, так что погнали. Для начала, дорогие друзья, нам с вами нужно разблокировать загрузчик для того, чтобы была возможность установить ТВРП-рекавери, иначе ничего не получится. Для этого, дорогие друзья, мы с вами заходим в основные настроечки, в самый низ, сведения о телефоне, сведения о ПО. Далее нам нужна здесь версия сборки. Нажимаем несколько раз, пока не откроется параметры разработчика. Все, выходим в основное меню настроек. И внизу у нас появляется параметр разработчика. Вот они. Открываем и уже в параметрах разработчика ищем заводская разблокировка. В моем случае у меня загрузчик уже разблокирован. В вашем же случае эта галочка будет отключена. Вы ее включаете и сразу же ваш смартфон начинает инициализацию перезагрузки. Все данные, которые будут на вашем смартфоне, будут стерты. Все. Поэтому прежде чем что-либо делать, советую вам взять и сделать резервную копию через Smart Switch или там с компьютером на компьютере ссылочки в описании видео будут спокойненько возьмете сделайте резервную копию всего что у вас есть а потом уже приступайте к разгрузке дальше не надо дать смартфону возможность загрузиться поэтому его нужно сразу перевести в режим прошивки для этого когда он отключится когда он отключится вам нужно будет одновременно нажать три клавиши. Bixby, клавишу громкости вниз и клавишу включения. Вот именно так. Все это одновременно держать. пока Все, как только он загрузился, режим загрузки, нажимаем клавишу громкости вверх. Все, он у нас в режиме загрузки. Теперь уже мы с вами сможем прошить ТВРП рекавери. Мы... Так, дорогие друзья, что мы значит, с вами делаем? Подключаем смартфон. К компьютеру, через который будем прошивать В описании видео будет ссылочки на сайт ФОБДА, где вы сможете скачать Один, программу прошивальщики ТВРП Рекавери самостоятельно, либо также Ссылочка будет на телеграм-канал Где эти файлы уже будут и вы сможете их скачать Именно для модели s 9 Все, запускаем с вами Один Один запустили <coughs> Так, вот это вот так, это приложу какая-то мне не ненужная. Уберу ее в сторону. Здесь, смотрите, значит, вот окошечко показывает синеньким. Это говорит о том, что наш смартфон готов к прошивке. Дальше нажимаем App И ищем, где у нас уже скачано это VRP rp -рекавере. Все, оно скачано. Мы его открываем. Все, он у нас открылся. Теперь заходим в Options и отключаем автоперезагрузку. Автоперезагрузку обязательно отключить. И нажимаем Start. Все. Прошивочка проходит очень быстро. Вот когда написано пас, это говорит о том, что прошивка прошла удачно. Отлично, все. Теперь нам нужен смартфон. Только нам нужно сразу его сейчас перезагрузить, перезагрузить в рекавери, иначе потом придется ждать 7 дней. Короче, делайте все, как я показываю сейчас именно здесь. Во-первых, нам нужно с вами одновременно нажать кнопку включения. Кнопку биксби и громкости вверх, именно вверх. Вот за раз нажимаете, обратите внимание, я сейчас как могу это вам показываю. Сложно, конечно. Руки здоровые, телефон маленький. Все, нажал и держу клавишу вверх, биксби и выключение телефона. Как только экран погас, я убираю клавишу включения, отпускаю ее. Все. Или, вернее, когда вибрация прошла, я отключил и все. И он у нас загрузился в ТВРП рекавери. Дальше нужно зайти э, в настроечки, русский язык выбрать. Вот как я здесь сейчас, смотрите, выбираю русский язык. Все, теперь. Нам нужно будет полностью форматнуть всю память. Вот так же, как я делаете. Пишите US, YES и нажимаете ОК. Okay. Все. Возвращайтесь на главное меню. Перезагрузка. И перезагрузка именно в рекавере. Галочки эти уберите, они не нужны. Все, убрали галочки. И нажали перезагрузить, потянув вот этот вот ярлычок. Все, он сейчас перезагрузится в TRP Recovery, и вы уже сможете прошивать кастомные прошивки. Естественно, опять надо будет настраивать русский язык, так как вы делали полный формат даты. Соответственно, настройки все сбились. После этого же они уже больше сбиваться не будут. Пока!